Приветствую вас, уважаемые костромичи! Как вы понимаете, только Москва решает, кого из кандидатов допустят до выборов муниципальные депутаты. Конечно, большинство из них единоросы, но на мой взгляд, данный муниципальный фильтр пропускает лишь путинских шестерок и политических подстилок, которые служат иллюзии плюрализма в стране. Настоящим же кандидатам пройти через этот фильтр невозможно. Например, представителю партии Яблоко Лазутину в допуске до выборов было отказано, как и каждому порядочному кандидату от народа во всей России. <кхм> Прошу прощения за тавтологию, ведь порядочность это и значит от народа. Мы пытались посетить кабинет губернатора с требованием организации честных и прозрачных выборов, допуска всех достойных кандидатов, особенно от партий, имеющих электоральную поддержку. Но Ситников не вышел, несмотря на то, что была назначена встреча. Ситников – тарус и кусок д***а, которому при виде народа резко становится плохо. По большому кто даже не говорить, на месте, на рабочем месте, нет бургаляторов. Нет, и все. Идите в отдел обращений, ждите ответа, или записывайтесь на приемы, это тоже через месяц. Все. Если срочный вопрос, это никого не интересует. Вот кто эти люди? Я их предлагал. Я их не знаю. Кто, кто пригласил этих людей? А, вас не знаю. А я... Вам паспорт приглашался? Вам паспорт приглашался? вы кто? Удостовение. Да. Куда? Ну удостоверение покажите. При чем удостоверение? Да, да. А кто эти люди? А, люди? Кто? А, вы кто? а вы кто? Я гражданин Российской Федерации. Я гражданин Российской Федерации. Я не хочу попасть. Так есть у нас. Вы точно. Вы мне ли документы свои? Я разучаю контрольно-пропускной Документы покажите. А какие документы? У вас? Кто вы здесь вообще такой, не знаю. Кто вы такой? Записывайте. Стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, Вы стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, Вы стоим, стоим, стоим, На чём стоим, стоим, стоим, если я здесь... Да, это вы вот Я не понимаю, кто такой! Кто вы такой? Где ваши документы? Вы зачем вам конфликт сводит? Это выводим конфликт. Документы берите за вашу Мы спрашиваем, губернатор на месте или нет? Вы меня зачем спрашиваете? Вы позвонили и ваш... вы я же ничего не знаете. кто вы такой, чтобы на? Да, нам да проводите нас, пожалуйста. Пойдем. Проводите нас место. Пойдемте Пойдем проводите Пойдемте нас. Не надо туда проходить. Пойдемте проводите нас. Ну как надо. Пойдемте проводите нас. зачем? Да. Пойдемте проводите нас. Ну че вы Designrection voy carbonate В принципе, Вы в области живете? Я живу здесь по стране. В стране живет. Да. Почему вы жизни не дают пройти губернатора? Вы кто вас с Вы кто? Фамилия и вот, кто вы такой? А вы Организация. Кто Я вам показал классно в Российской Федерации. Зачем да. а, да. а, вы? Вот здесь выдаете. Вызывайте полицию, раз не а вы, вы, вы не представляете. Вот полиция придет. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ну зачем? Задавать ну, ну, конфликт. Сейчас подойдет полиция, выходит, дождитесь выходит, полицию. А ну, ну, ну, Вот ну, так же жители Костровской области прорываются к губернатору. Видите? А полиция, охрана. На месте, у меня на месте. Я не знаю, я полномочия секретарей приемного губернатора не вмешиваюсь в данную ситуацию. А у вас какие полномочия? А у вас какие у вас какие нет, да, да, думаете, как... Я уже представился просмотр, на товар, на чёт, пахнет, пахнет, не безопасности. Не собственной безопасности, услышите меня. Я представился Андреевичу Торочку, тоже на выходе. Я, я начальник управления внутренней политики, я не собственный наручник. А, а фамилия имеет счет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Коллеги, давайте, режимный объект выйдите, пожалуйста, Резиняйте, на этот из... да, да, да не надо, уважаемый человек. Да нет нет, не нет, нет, нет, вы еще такое, уважаемый. Режимный объект, да, почитайте. Да. Где хуже? Вот, вот, вот, вот, нахуй. Заявочку, не зачешитесь. Затем, что есть Нет, я запрошу административное здание. Вы зашли через 45. Зачем вы проникли? Зачем я проталкиваю? Я же учу, что слушаю разговор. Я что Мы можем с вами поговорить. Не можем. Не можем. Почему? Кто-то против народа? Я против Да. Да, ваше удостоверение. Да, Уважаемые. Я уже и все. Это за хорошо. без значка. Да. За... Вопрос. А почему люди без удостоверения, без, да. без опознавательных знаков да. на, на нас накинулись? На, на, на а кто на, б... на нас накинул? На, на а кто кто а на нас накинул? А Это, вот вот да этого да, человека. Да, вот посмотрите на него. Откуда да, я знаю, что он представитель чего-то? Рубашку одел, самозванец. Так же и сказать не Вот. Вот кто этот человек? Подтверждается документами. Разве давайте да, выйдем за турники для начала. Так, хорошо. У меня такой вопрос. Да. Вы поможете как представитель исполнительной власти? Значит. Я э... представлюсь вам. Это хорошо. Я, я думаю, есть часы приема, записи. Которые... Хорошо. Так мы уже подали. <съя> уже похвали заранее. <съя> а Он вот, знает, а что часом... А вот видите, как.. Нет, возьми звали на прием. Ну, что вы подкрепление Нет, я смотрите, дорогие друзья. Сегодня граждане пришли для того, чтобы задать губернатору несколько вопросов. И губернатор не вышел к ним на встречу зато к людям пришли товарищи полицейские, товарищи с оружием. То есть это говорит только о том, какая у нас власть. Народная ли наша власть? Если бы наша власть была народной, губернатор сам бы лично спустился бы к народу и ответил бы на все вопросы, которые они хотят ему задать. Но, как видим, нам сказали, что губернатора нет на месте. Я не знаю, где он может быть. Может быть, он готовит очередное видео для своего инстаграма, которое... У него раскручено даже больше, чем у губернаторов Ярославской и Ивановской области. То есть чем он занимается? Тем, что он пиарится. А народ в это время не может получить ответы на вопросы, которые хочет задать.